Всем привет, друзья! Это новый рейтинговый матч 2-0 прямо с ПТС-сервера. Предлагаю понаблюдать за моим прогрессом, побед, поражений и посмотреть, как работает. На моем примере это новая система продвижения в РМ. Да, она немного поменялась. И, если честно, есть мне свои плюсы. Да, на своей шкуре я все это проверил. Серии побед, серии поражений. Что будет, если проиграть 1, два, три раза? Насколько вас откатят назад? Все это только сегодня. Итак, предлагаю запомнить несколько простых вещей Вот эти черные полоски не заполнены Это попытки В данном случае я нахожусь уже в 14 лиге А это значит, что у меня есть 5 попыток, чтобы выиграть 3 раза всего лишь И судя по табличке снизу, все именно так Потому что с 14 по 8 лигу у нас будет Именно 5 попыток, чтобы выиграть 3 раза, но после 7 начнется Настоящая борьба, потому что потребуется Уже 5 побед из 7 попыток И это будет жестко, потому что я еще не показал Что будет, если проиграть Было у меня такое, скатился я как-то после 13 й лиги на 14 -ую. сейчас посмотрите что я при этом сделал это два поражения в самом начале одна победа вы видите оранжевую полоску и третий раз мне попадается команда, которая просто потянула меня на дно, и, конечно, я скатился до 14 лиги, что самое интересное, меня откинуло аж в самое начало. А теперь представьте, если вы находитесь на второй, и по воле случая вы также проиграли два раза в самом начале. Вам предстоит серия из пяти побед, причем вообще без поражений, и только так вы подниметесь выше. Я уверен, для многих это будет просто невыполнимо, но это не самое интересное, потому что я все-таки совершил серию из трех побед, вернул себе 13 лигу, даже бонусную победу получил, осталось еще две. Итак, серия побед продолжается, плюс одна, если я выигрываю ее, еще раз я получаю двенадцатую лигу с бонусной победой. Что и происходит. Далее, как ни странно, еще одна победа. И вот после нее наступает черная полоса. Я проигрываю. Проигрываю еще раз И тут уже от следующей игры будет зависеть Попаду я в 11 лигу или нет Это шанс, это может оказаться плюсом новой системы продвижения в РМ и Здесь мне конечно везет От 11 лиги еще 3 победы до 10 -й. И в общем таки добрался я до 8 лиги Практически тут одна победа осталась И это все на ПТС сервере за пару дней Да уж с такой системой забирать первую лигу Теперь станет куда сложнее Но остается открытым другой вопрос Это ограничения касаемые хилящих шлемаков Это в первую очередь к ним привыкла Наверное большая часть игроков РМ и теперь найдется множество людей, которым это не понравилось, но сказать честно, к ним себя я не отношу, потому что мне и раньше было пофигу, хилит меня шлем или нет, и играл я чисто по фану, и давайте не будем гадать, а просто проголосуем в вопросе с правой стороны, нравится вам новый РМ или старый? Ну и в комментариях пишите, почему, но в новой системе продвижения РМ, я думаю, вы разобрались, и теперь вам станет понятно, что нас ждет впереди. Пока-пока.